Из года в год весь обиход летит в тартарары. С закрытыми глазами мурчит о чем-то, мудрый кот левит, не высказать затертыми словами. Заветный путь приводит в никуда, в сиротстве сердцу некуда податься. И если вдруг любовь промолвит, да, Успеть сладиться танцем, граций и целое сплетение частей, разъять их, не под силу, даже Богу? Не потому ли, во вселенной всей, свет угасает, в душах, понемногу? Безликий век, чудачит на дворе, кто был с лицом, тот лег, на поле брани и завещал нам память о паре, когда любовь залечивала раны.